Файл. Открыть. Просматриваем картинки. Выбираем непростейшую. Открыть. Выделяем все Ctrl-A. Закрываем замочек. Выбираем миллиметры. И ставим значение 150 миллиметров по большей стороне. Клавиша 4. Если мы выделяем один элемент, а выделяется все, значит у нас элементы сгруппированы или объединены. Объединенные или сгруппированные элементы программа в стежки не преобразует. Для этого выделяем все Ctrl-A, проходим контур, разбить. Теперь каждый элемент в своей рамочке, то есть элементы раздельные. Выделяем все Ctrl-A, проходим расширение, параметры. Предварительная простройка. У нас стоит галочка, и при этом у нас... Укрепляются верхние стежки. Дополнительные прострочки. Нам это не требуется. Поэтому мы галочку снимаем. Пишем клавишу Z. Добавить. Выбираю клавишу Z. Загрузить. Стежки перезагружаются. И появляется дизайн вышивки без прострочки. Если нас все устраивает. Выбираем применить и выйти. Проходим файл. Сохранить как стрелочка. Выбираем файл вышивки, который сохраняет цвет. Это может быть PES или жив. Выбираем PES. Сохранить. По умолчанию дизайн сохранится в папку, откуда мы брали картинку. Открываем бесплатный конвертер. Выбираем открыть папку. Выбираем PES. Выделяем. Убедились, что это голубь. Открыть. Нас предупреждает, что этот файл был создан не в родной программе Welcome. Но мы об этом и так знаем. Соглашаемся. Это наша работа. Конвертер выбран был по той причине, что ему можно изменить задний фон. Можно изменить цвет. Можно изменить текстуру. Или вставить свою картинку. Мы выберем текстуру. Например, эту. Цвет текстуры. Например, этот. Соглашаемся. Крестик показывает последний стежок вышивки. А нам требуется, чтобы начало и конец вышивки был в центре. Ембридерия. Выбираем автостарт. Ставим галочку в этом месте и в этом месте. Соглашаемся. У нас теперь крестик располагается в центре. Если мы отключим объемный просмотр, то видим, что отсюда начинается вышивка, вышивается, заканчивается в этом месте, возвращается игла в центр. Приблизим, что параллельно к краю идут строчки. Эти строчки короткие, они могут привести к проблеме с вышивкой, даже к перфорации ткани. Количество стежков при этом 9635. Если мы выберем удаление коротких стежков, выберем значение 0,7, согласимся, то у нас коротких стежков больше не будет, и количество стежков уменьшится на 2500, то есть больше, чем на 25%. Но проблема в том, что у нас в этом дизайне имеются закрепки. Если стежки... Закрепки короче за одно значение то не удалятся. Рассмотрим область. Вернемся на шаг обратно. Ctrl Z. Вот наша закрепка. Короткие стежки. 0,5. Включаем. Пропали. Стежки закрепки. Ctrl Z. Возвращаемся обратно. Короткие стежки. 0,3. Соглашаемся. Закрепка осталась. Конечно, у нас издалилось теперь не 2500 стежков, а только 1000 с копейками. Но это все равно лучше, чем было. Нажимаем клавишу 0. Включаем сетку. Для того, чтобы можно было верно оценить размеры дизайна. Делаем print screen Проходим программу. Открываем новое окно. Щелкаем по рабочему столу. Вставляем Ctrl-V, Клавиши 4, выбираем прямоугольник, обводим картинку. Отключаем заливку, правые клавиши, устанавливаем обводку. Выделяем все, Ctrl-A, объект, обтравочный контур, установить. Выделяем картинку, файл. Экспорт PNG. Выбираем экспорт в папку, которая нам предлагается, или экспорт как. Для этого создаем свою папку. Папка и файлы должны быть написаны только латыницей, как и весь путь, иначе будут быть проблемы. И сохраняем под оригинальным именем. Например, один. Сохранить. Проходим в эту папку и наблюдаем нашего голубя на фоне сетки. И сохраняем в формате вышивки вашей машинки. Формат PES мы уже сохраняли, он у нас имеется, но у вас может быть и другая машинка. Поэтому вы проходите сохранить как, нажимаете стрелочку, выбираете форматы вашей машинки. Тут могут быть форматы, которые отсутствуют в бесплатном конвертере. Например, в p 3 Тогда мы сохраняем в этом формате в нашем вышивальном модуле. Или можем пройти бесплатный конвертер. Выбрать файл. Сохранить как. Нажать стрелочку. Выбрать наш формат. Например, хоз. И сохранить. Переносим дизайн на флешку и бегом вышивать.